Всем привет, меня зовут Максим, и мы с вами продолжаем играть в династию Crusader Kings. Добро пожаловать, это вторая серия. А, что же у нас здесь сейчас происходит? Что же у нас здесь нового? Какие у нас, каких у нас успехов достигла наша династия? Всего-то за каких-то три года. Да, что я вам скажу, пока что никаких. Мы всего лишь построили... Четыре фактории. При этом у нас даже еще не достроились две. Мы ждем, когда они построятся. Они у нас находятся... Эм, вот здесь. Вот это наши фактории. Когда они построятся, мы будем получать деньги в нашу казну. И будем богатеть... Еще больше. Что сейчас я хочу сделать? Я, естественно, сейчас хочу завести... Наследника, потому что у нас до сих пор Нам 19 лет, но это еще, ладно, это еще нормально Еще у нас будет много шансов, чтобы завести наследника Хотя, опять же, я очень хочу, чтобы наша жена Наконец-то забеременела и чтобы родила нам наследников Потому что без наследников мы не сможем продолжить этот челлендж Да, нам действительно нужны наследники Наследники ну что ж, давайте начнем игру. Ну, как я и говорил, Ланфранко, наш дружище, наш э, бывший тайный советник, умер очень быстро, очень скоро, потому что ему было целых 73 года. А, и нам нужен новый тайный советник. Кого мы назначим? Рикардо. Рикардо у нас очень подходит... Хотя у нее всего лишь четыре навык интриги. Но что есть, то есть. Тем более нам нужно поднимать с ней отношения, чтобы был больше а, шанс на то, чтобы у нас а, завелись дети от нее. И оказывается, Ланфранко был еще нашим придвор придворным лекарем. И теперь нам нужен новый придворный лекарь. Ну что ж, давайте... Отправим сообщение о том, что нам нужен придворный лекарь. Гонцы и лазутчики отправились по, по вашему поручению во все концы и уголки страны, дабы разыскать среди множества известных и опытных лекарей того, кто пожелал бы прибыть к вам и занять почетную должность при дворе. Будем надеяться, что они не приведут какого-нибудь шарлатана. Не хотелось бы ждать слишком долго. Да, мы не ждали слишком долго. И у нас вот появился наш новый дружище, наш новый придворный лекарь, Мутимир, Хорват. Кажется, ты у нас уже был при дворе или нет? Был другой Мутимир, да, у нас уже есть Мутимир, Хорват, а, при дворе, он у нас маршал. Ну что ж, это новый, это придворный лекарь, у него 10 образованность, 0 управления, он... Хм. Мистик, покорный служитель церкви. Что ж, я думаю, можно взять, почему бы нет. Он язычник, но местные уважают его и обращаются за помощью. Поговаривают, он призывает духов, чтобы вылечить больных. За небольшое вознаграждение он готов стать нашим лекарем. Сколько он просит у нас? М Десять. И мы потеряем благочестие из-за того, что принимаем к двору язычника. Еще он к нам плохо относится на, а, из-за того, что он набожный, чужая культура и Ну ладно, откажем ему. Может быть, нам найдут какого-нибудь другого. Тем временем у нас умер дождь, наш тесть. И теперь власть перешла э, к Доминика Морозини. Посмотрим, как долго он продержится на этом посту. Эм, когда очень долго играешь э, торговой республикой, э, должен начинает меняться очень быстро из-за того, что самые старшие назначаются на эти должности. Так, и Виталий Фольера шлет нам, шлет нам сообщение. Великодушный под эстасторе. Мир вам! Прошу вас поддержать меня в совете. Обещаю, в долгу не останусь. А вот что ты хочешь продвинуть? Какие, э, как, какие законы, законопроекты? что ты За счет чего ты хочешь голосовать? Объясни мне, пожалуйста. Он станет нашим должником. Он станет нашим должником, и мы, мы можем у него что-нибудь затребовать в ответ. А, ну, даже не знаю... Ну, почему бы и нет? Ладно, хорошо. Пока что мы находимся в начале своего пути, и нам нужно э, как можно чаще, как можно больше подстраиваться под других, э, там пытаться как-то интригами, услугами, э, заслужить себе расположение. Так что мы принимаем. Поехали дальше. Один человек перед вами в долгу, вот... Э, сколько услуг мы можем сделать. Возможно, мы когда-нибудь а а а организуем новую фра фракцию свою, если вдруг очень долго мы не сможем претендовать на пост светлейшего дожа. Так. Следующий претендент, следующий наследник на должность светлейшего дожа это Якопа Конторини. Ой, у нас новый ивент. Ваша честь. Как управляющий, я не могу сообщить вам, что появилась прекрасная возможность привлечь богатства и экзотические дары, установив новый торговый путь к страну. Тем не менее, чтобы это осуществить, необходимы весомые капиталовложения, но эти затраты окупятся многократно. А сколько у нас денег-то уйдет, вы мне не написали? Вы мне не напишите, вы мне не скажете? Ну ладно, посмотрим, что ты хочешь нам предложить. Давайте снарядим экспедицию. Настало время сна снарядить корабль для экспедиции. Капитан Порта показывает вам большой грузовой корабль, который был бы идеален для этой цели. Но дорого стоит. Я... У меня нет денег. У меня нет денег на все это. Найму бандитов, чтобы украсть корабль. Ну что это, вздор, чушь, мне не говорите. Нет, это мне не по карману. Не получилось так не получилось ну что же у нас э, последняя возможность что ли в игре у нас будет еще куча таких возможностей чтобы что-нибудь новое интересное сделать о снова тот же самый ивент э, ну давай э, 154 смотрите-ка цены выросли цены выросли теперь больше ну ладно найму бандитов чтобы украсть корабль надеюсь, нам, за, меня за это ругать не будут. Вести о том, что вы планируете путешествие, распространились по стране, и несколько священнослужителей прибыли к вашему двору. Они предложили вам финансовую поддержку в обмен на возможность сопровождать вас в экспедиции и посетить чужие государства, чужеземные государства. А священнослужители поедут с нами. И дают нам деньги. Ну, почему бы нет? Мнение это не лишнее. какой то странный подозрительный ивент. Ну-ка. Я принимаю смещенные в сторону ополчения бюргерские обязательства. Все, что мне нужно, это поддержка лояльных вассалов. Ладно, хорошо, одобряем. Ну, какая разница? Хорошо, может быть у нас отношения повысится. Пришло время начать экспедицию за экзотическими товарами, и если повезет, прибылью. Вперед, навстречу приключениям. Что же это за приключение? Что же такое нас ждет? Так, духовенство. Духовенство, сопровождающее вас в путешествии, нервно реагирует на присутствие вашей команде воров и бандитов и продолжает говорить, что католичество решительно осуждает сотрудничество с такими людьми. Ну... Ребят, вы сами решили со мной ехать, я нанимаю в свою команду кого хочу, вот. Я вас я вас не приглашал, вы сами пришли и дали мне деньги, вы сами пришли и дали мне деньги, а что от меня-то вы хотите теперь? Ну да, воров и бандитов, но это просто такие у них... Что? <Front room> лорды государства Венеции одобрили принятие закона, смещенные в сторону ополчения бюр бюргерские обязательства. Ну, что и следовало ожидать. Так, Эта экспедиция достигла, наконец, пункта назначения. Верховный вождь Ати. То есть, мы приплыли в Эстонию. Мы... Прибыли в Эстонию, то есть мы проплыли вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. И доплыли до Эстонии. Это дальние земли, хотите сказать, да? Ну, замечательно. Ваш управляющий напоминает о подарке в знак дружбы между странами. Дружить мы с тобой будем, да, да, да, что же, какой дар следует преподнести тебе, минус 10 отношения, почему, потому что иноверец, ну, <смех> мой визит сам по себе подарок, так, мешок редких трав, вот я не понимаю, зачем нам хорошие отношения с ним, зачем, я не вижу, не вижу смысла тратить много времени, много денег на лучших лошадей. Вот. Ладно, ну, потратим немножечко. Как гостеприимному хозяину от хороших гостей. Сундук лучшей одежды. Надеюсь, он ему понравится. Опять же, не вижу смысла, зачем ему наш подарок. Вы не можете не заметить, что верховный вождь Ати, Эстония, наливается гневом. Видимо, не понравилось, да, не понравилась одежда. Ну. Ну ясно все с тобой. При виде того, как ваш управляющий у Галина пожирает ужин по варзверски голыми руками, а, -а, -а ты, значит, у нас косолапый, просто не умеет есть, нормально. М -м простите ему, простите, но ему не достает манер. Да, тебе не достает манер, дружище, так что ешь правильно. Что ты? Как, почему ты позоришь меня перед нашими. О! Моя жена Рикарда беременна. Замечательно, как здорово! Превосходно. Получаем 5 престижа, и наша жена беременна у нас будет наследник. Да. Надеюсь, это новый такой... ивент. Верховный вождь Ати знает толк в запутанных коридорах. Вы долго и бесцельно бродите по ним, уже не помню, зачем и куда направлялись. И вдруг слышите оживленный спор за углом священнослужители вашей экспедиции вступили в жаркие теологические типаты с местным аристократом. Это может поставить под угрозу все предприятие. То есть мы поплыли к иноверцам. Мы, католики, мы, католики, поплыли а, в стан финского язычества. Естественно, возникли разногласия между теми и этими. У, у людей просто культурный шок, и они начинают спорить друг с другом, начинают конфликты. Чему это может привести? Либо, я могу сказать, заканчивать этот балаган. Естественно, возможно, священники обидятся, и мы снова потеряем благочестие. Ну, мне не жалко, мне не жалко. <coughs> Либо мы можем стать набожным. Что нам это дает? Военный плюс 2, благочестие плюс 1, отношение духовенства плюс 5, отношение иноверцев минус 25. Ну, знаете, ну почему бы и нет, у нас самая низкая это военный навык, мы можем стать набожным и чуть-чуть поднять его. Давайте, давайте поступим, мы можем либо 50%, 50 шанс, то есть мы можем получить, можем не получить. Посмотрим, как же изменится, получим или не получим. Служение тебе, Бог, будет важнее, чего бы то ни было. У меня появилось такое качество, как набожность. Что ж, мы стали набожным, мы весьма религиозные и терпеть не можем еретиков, неверных, неверных и язычников. Что я могу на это сказать? Замечательно, у нас появилась новая черта характера, это здорово, мы развиваемся. Правда, в какую сторону? Время покажет. Переговоры внезапно прекратились. Верховный вождь Ати, Эстония, ударил кулаком по столу. Похоже, он больше не может терпеть ваше присутствие. И когда вы ушли, то, ушли, то услышали лишь итальянский фанатик в свой адрес. Ну, мы станем с ним непримиримыми соперниками. В общем, не получилось у нас, у нас экспедиция. Мы разозлили вождя... Ну, мне без разницы, ну ладно, разозлили так разозлили. Торговая экспедиция завершилась неудачей, и вам не удалось заключить сделку, что негативно отразилось не только на вашей стране, но и на ближайших соседях. Поражение тоже ценный опыт, мы получаем модификатор «Начинающий торговец». Управление плюс один. А, -а, -а то есть мы совершаем а, такие, нам попадаются такие ивенты, потому что у нас жизненный путь, а, это путь торговца. То есть мы будем, а, у нас будут выходить такие ивенты, мы будем отправляться туда, то сюда, и, и тем самым мы будем развивать свой навык управления. Вот для чего это нужно, вот, все понятно. В совете жаркие споры. И вот под эста Джин Леоне взял слово, как раз в тот момент, когда вы чуть было не выставили себя в дурном свете. Едва не успев ляпнув, ляпнуть какую-то глупость, уверенными и убедительными аргументами, Джин Леоне не только спас вашу репутацию, но и победил в споре. Очевидно, что его красноречие – единственная причина вашего успеха. Это, конечно, не очень приятно. Что я, что я ему сделаю? Так, мы получим 150 престижа, и мы будем долгу, в долгу перед ним. Не, спасибо, но я сам могу за, за себя постоять. Мы, наоборот, потеряем престиж и получим модификатор «Публичное унижение». Но это хуже, конечно, чем первое. Ладно, хорошо, мы бы, выберем первое. Это меньше из двух зол. Не знаю, воспользуется ли он когда-нибудь тем, что мы должны ему услугу. Мне кажется, нет. Они обычно этим не пользуются вообще. Так, я принимаю закон Свободная инвести... инвеститура. Все, что мне нужно, это поддержка лояльных вассалов. Ваш свес... светлейший дождь. А, Что-то какие-то новые законы постоянно принимаешь. Ну что, что, что, что, что, что тебе спокойно не сидится-то? Свободная инвеститура. Римский папа не одобрит данное решение. Ну, знаешь ли что, дружище, римский папа не, уд... не одобрит такое решение. Ну, я, пожалуй, соглашусь. Да, хорошо, пускай. Вроде бы больше никто не против. Вроде бы больше никто не против, и в основном все голосуют за. Ну, еще, еще пятеро людей не проголосовали. Я не знаю, как они проголосуют. Мне, в общем-то, без разницы. Так. Что ж, вернемся к нашим баранам. У нас уже было построено сколько? У нас уже все четыре фактории были, пос были построены. И наш доход составляет 11 монет в месяц. Замечательно. И 152 в год. Еще мы получаем налог с личных владений. И навык управления у нас добавляет 54%. Очень круто, очень круто. Не зря, не зря мы развиваем навык управления для нас. Это принесет нам больше денег и больше богатства. Сюзерен. Сюзерен. Сюзерен. Сюзерену мы отдаем 19 монет в год. ну Пускай подавится. Когда-нибудь и мы тоже станем свети... светлейшим доном. Светлейшим дожем, точнее. Сколько нам нужно денег, чтобы стать... В принципе, в принципе, возможно, мы даже успеем стать светлейшим дожем вот этим персонажем. Пока, то есть, пока мы играем Асторы, у нас есть возможность стать светлейшим дожем. Потому что рано или поздно с нашими доходами мы можем накопить денег. Но посмотрим, но посмотрим. Я еще не знаю, как все обернется. Итак, и у нас тут непереведенный ивент. Сейчас я его переведу. Мне пришло в голову, что моя жена в последнее время чувствует себя несколько мрачно. Бремя ее нерожденного ребенка, несомненно, вызывает некоторый гуморальный дисбаланс, что. То есть влияет на ее настроение. А, понятно. Я куплю ей что-нибудь хорошее. Это есть 5% шанс, что мы получим черту характера добрый. У нее прибавится здоровье. М -м возможно, даже улучшится отношение с ней. И но мы потеряем 17 монет. Не жалко, не жалко. Благочестие... -э, так, или мы можем... Я уверен, что с ней будет все в порядке. И благочестие уменьшится на 10. И, скорее всего, испортится отношение. Так что я выбираю первый вариант. Я думаю, Рикардо оценит наш добрый жест. Рикарда была очень рада подаркам, которые я купил для нее. Увидев меня, она бросилась в мои объятия и страстно поцеловала. Она, похоже, оценила мой добрый жест, и он действительно ее поразил. Я тоже люблю тебя, дорогая, и мы становимся с ней любовниками, это дает... Сколько? Это дает плюс 40 отношениям. И она становится нашим любовником, мы, э, у нас любовь, любовь с нашей женой, замечательно, мы полюбили нашу жену, у нас появятся дети. И все будет хорошо, и династия будет процветать, замечательно, замечательно, это не может меня не радовать, это просто круто. Мой маршал нашел человека с хорошими военными навыками, его зовут Микеле, и он хочет быть моим полководцем. Так, Микеле, 18, берем, берем, обязательно берем, и мы сразу же назначим тебя полководцем, потому что у нас есть у Галины, он, ну, он управляющий, он не маршал, он... Лучше я назначу Микеле, вот, он очень умелый полководец, умелый тактик, жадный, самодур, высокомерный, завистливый, но зато хороший военный посмотрим что будет дальше мне уже нравится это прохождение вторая серия челленджи uh, династия в crusader kings 2 а вам нравится напишите в комментариях если вам нравится ставьте лайки пожалуйста <laughs> в прошлом видео я не просил никого ставить лайки о uh, у нас родилась дочь дочь мы назвали ее фро флора замечательно у нас родилась дочь Имя Флора нормальное, мне нравится Мы пока не будем ей выбирать путь Потому что не, пока что непонятно, к чему она склонна Пускай подраз... подрастет пока немного, а потом решим Это замечательно, у нас есть дочь, мы можем отдать ее замуж Ну, правда, будет это очень не скоро Так, и у нас появился новый ивент Что же здесь написано? Сейчас я переведу «По традиции, моя жена прошла обряд воцерковления после выздоровления и очищения от недавней беременности. Когда она вернулась домой, ее пере... переполняло волнение. Во время принятия ц... святого причастия у нее были чудесные видения ангелов, ведущих к на... нас к славе. А ребенку, несомненно, суждено стать великим. Как чудесно! И благочестие увеличивается на десять». Я не знаю, станет ли правдой вот это вот предсказание, но мы посмотрим, мы посмотрим, потому что все может быть. О! В последнее время моя жена Рикарда часто жалуется на боли в суставах, а теперь они распухли и покраснели. Мне сказали, что это подагры. Ну нет. Ну почему? Ну... Она страдает от подагры. Почему? Почему я не это? Почему у меня только один вариант? Я хочу, чтобы ее вылечили. У меня есть лекарь. А у меня нет лекаря. У меня нет лекаря. Я отказался от лекаря. И я. Черт. Черт. Ну как так? Ну нет. Не умираю, пожалуйста. У нас все же было хорошо. Ладно, что ж теперь, что ж теперь мы. Продолжу, наверное, дальше играть. Очень жалко будет, если она умрет. Я хочу, чтобы ее вылечили. Решив направить свои усилия на то, чтобы обрести богатство, вы стали намного меньше спать. Ведь сон совсем не прибыльное занятие. Мне нужно больше золота. Дружище, я не советую тебе это продолжать. Лучше поспи, лучше поспи. Блин, мы теперь в стрессе, ну что делать? Что делать? Надо нам как-нибудь избавиться от стресса. Надеюсь, есть какой-нибудь способ. Должен быть какой-нибудь способ. Должен быть. Мы пока не можем изменить свой путь. До какого числа? Мы не можем изменить жизненный путь до 15 сентября 1971 года. Я хочу изменить путь на учение, чтобы получить образованность, чтобы мы могли написать книгу написать книгу, потому что для написания книги нужно образованность больше восьми. И еще, когда у нас будет образованность, можно будет построить обсерваторий. И это тоже даст очень интересные ивенты и очень хорошие черты характера. Я думаю, мы займемся этим в следующей серии. Подписывайтесь на лайки, ставьте канал. Всем до скорых встреч и всем пока!